Хорошую работу провел ГМ Далласа, Донни Нельсон. У него стояла задача, первая, взять новых, новую стартовую пару защитников и не переплатить им при этом. И максимально так подвести команду, чтобы в следующем сезоне, который сейчас будет, у команды оставался какой-то плацдарм для подписания сильных свободных агентов. Ему это сделать удалось. Контракты Монтелиса и их Кальдерона плюс подписали Блеера на минималку, который даже в серии против Спёрс мы видели, как, как он играл, и за, за такие деньги он демонстрировал прекрасный баскетбол. Дэвин Харрис, подписание тоже э, в нескольких матчах регулярки и в плей-офф против Сан-Антонио отлично показал да. баскетбол. Если, допустим, взять э, генерального менеджера Шарлотт э, Рикачу, э, Да, команда рискнула, команда взяла э, себе Элла Джефферсона, э, подписала с ним довольно тяжелый контракт, э, но Здесь стопроцентное попадание. Кроме того, он пригласил в команду Стива Клифорда, прекрасный защитный наставник, который поднял Шарлотт на четвертую строчку в защитном рейтинге э, и которая одержала за этот сезон побед э, чуть ли не два раза больше, чем за два предыдущих. Для меня лучшим геймом этого сезона э, я бы назвал э, генерального менеджера Атланты Дэнни Ферри. Что мы видим? Первое, наверное, и, может быть, самое главное, он не стал бороться за э, тяжелый контракт Джоша, Джоша Смита, который не факт, что э, принес бы клубу э, какие-то дивиденды положительные. Он дал э, отличный, недорогой, не небольшой контракт Полу по двухлетний, э, и пригласил молодого амбициозного наставника, бывшего помощника Грега Пуповича Спёрса, э, Буденхольцера. И что мы видим сейчас? Команда за один сезон э, смогла перестроиться, и теперь через один сезон у команды будет всего три гарантированных контракта. Это Хорфорд, Тик, те лидеры коллектива, и плюс Кайл Корвер.